привет с вами пашка блудник и это видео урок по гранатам на карте the train старался максимально простые гранаты для вас ставить минимум движения максимум пользы легко запоминающие так что смотрим запоминаем используем. Приятного просмотра первая граната летит у нас в плент а между красным и зеленым вагоном Этот смок кидается с мусорки и перекрывает коннектор. Аналог предыдущего смока. Аналог смока на коннектор из ковров. Не забываем предварительно разбить окна. Смок откидывается с зажатием правой и левой кнопки мыши. Данный смог летит у нас на зелень, перед тем как откидывать этот смог, обязательно разбейте окно и выцеливаем как на видео. перекрывающий коннектор со стороны б-планта перед тем как откидывать обязательно разбейте окно Аналог смока на коннектор со стороны Б-планта. Смок между попдогом и плантом. Смок перекрывающий типа чекающего зелень. И последний смог откидывается у нас на сотку со стороны КТ. Большое спасибо, что досмотрел видеоролик до конца, надеюсь что-то было полезное для тебя в этом видеоролике и обязательно ставь лосик, прожимай колокольчик и подписывайся, если ты еще не подписан.